А, кого я вижу привет кисы и коты М -м -м. добро пожаловать на мой канал сегодня мы смотрим самые странные видео в мире перед тем как мы начнем у нас отчет удачи все кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал сбудется ваша самая заветная мечта 3 2 1 0 мечта к вам отправляется да погнали Ох, какая мука! Похоже на мыло. Похоже на... Как это называется? Для ванны. Как это для ванны? Бомбочка. Бомбочку забыла для ванны. Только сегодня принималась не ней ванну. Как странно. Вот она взрывалась у меня так же. И она была голубая. С блестками. Где-то, мне кажется, даже остались блестки. Это одуван. Не жгите одуваны по лету. А дуваны тоже хотят жить. А, ну конечно. Вообще нормально, слушай. Нормально ты устроился. Офигенно. Ха -ха. Каждый бы так захотел. Показывает он нам. Ну вот на кресле сидим сутками. Но нормально нам тоже. Ой, у меня бы закружилась голова. Сверху не слезешь, пока не дочитаешь книгу. Это очень даже так серьезно. Какой сочный-сочный персик. Это может быть не персик, а другое название есть. Абрикос. Мили-мили а, абрикос. У меня от тебя... Нету такого у меня. Не было никогда. Надеюсь, у вас тоже. Пикачу! Но вы знаете, что-то всю на эту тему. Я не знаю, что это такое сегодня. Очень странное видео-видео называется. Ну вот, пожалуйста. Ха-ха-ха. Это сочные слива. А может быть, это... такие Ягода такая. как ее О, нифига. Как это же черешня. Давайте сегодня, друзья, с Ксюшей вместе вспоминать... Мамочка! офигенская Вспоминать название овощей и фруктов. О, сейчас будет рисунок. С ногтями то же самое делают. Классно, да? Как он так угадывает, что надо сделать вот так, вот так, вот так? Это каждую ножку вот так болтыхать, и чтобы она совпала, это очень сложно. Очень сложно. И каждый раз краски наливать туда определенным узором, это очень сложно. Какая малыха на лонгборде. Молодец, давай, катись. Какое классное место. у у, -у, -у. Бананы во фритюре? В кожуре? Интересно. Ну, давай, бросай, ну что ты делаешь? Отрви, да, и наклейку она не нужна. Он специально у нас томит. Давай уже бросами не хочешь смотреть, что будет, никогда такого не видела. Ну, погнали, жариво, журиво. Они прям жарятся, да? Кожура очень плотная, не знаю, что получится. Они потемнели, фу, выглядят неприглядно. И что? Так вы не показались! что вы нам мозги пудрите своими азиатскими наклонностями в еде, приготовлении пищи, соль. Сейчас вылезет, знаете кто? Я смотрела передачу про них. Солью на них сыпишь и вылазит какой-то такой морепродукт. Это морепродукт, вот он, он. Ему не нравится соль, они его берут и достают доставайте его. Говорят, что это супер деликатес, он супер дорогой, и он в какое-то определенное время только появляется на побережье, больше не найдешь его в другое время года. И выманить его можно только солью. Солененькое любит. На этом и попался. Вот это мне нравится. Вот это нравится. Вот такие широкие, плотные маски, как будто масло, матерес, масляная краска, очень классно смотрится, прям потрясающе, люблю объемные вот такие всякие модели, масштабные, ну и тут получается не абстрактно все, а вполне все очевидно, и в этом что-то есть, нормальное дерево, все понятно, без всякого психозного творчества какого-нибудь пьяного художника, все красиво, подевчачьи, да, это что? Как то красиво! Вот видите? Все, что связано с цветами, это красиво. И с едой тоже. Вот это вот просто. Я представляю, как это вкусно. Я прям вижу, насколько это хрустяще. В то же время нежное И в то же время сытно. Все свежее. Видно, какая. Вот смотрите, какой салат. Обратите внимание. Он реально так бодрый. Прям что-то захотелось так. Хотя я не хочу такое. Вау! Вот я понимаю бережное отношение к природе. Не стали срубливать дерево, срубливать, срубли. Да как сказать? Рубить дерево, а просто. И все его обижают. это гениально. Это по-человечески. Вот мне надо такую же полку, потому что у меня все книги на полу. Вы представляете, да? Не знаю, почему у меня нет полки. Где-то она была, но на другом месте теперь. Что он там сидит делает? Вы видели, он такие движения странные делает? тот мужичок. М -м -м, сердечко. Сердечко это хорошо. Сердечко э -э -э, очень хорошо. Фу! Выдрали прям с корнем. У людей порой такие страшные вещи происходят с ногтями. Я об этом узнала, только смотря вот эти вот видео. Я же даже такого не видела. У меня у подруги один раз что-то потемнел ноготь из-за наращивания ногтей постоянного на протяжении, не знаю, 10 лет. Но больше ничего такого я не видела. Это что? Почему это так офигенно? Это же нереально просто! Я бы сделала себе такой один ноготь. Не такой, конечно, длинный, но мне бы хотелось, чтобы один был какой-то оригинальный один. В этом что-то есть. Мне кажется, должен быть безымянный. Ну или средний, он такой ходовой. Водопады, водопады. Увидите, да? Ну, я бы там не хотела оказаться, потому что это вероятнее всего пустыня, а пустыне нет воды. Или это вода? Ладно, это вода. Все нормально, это не пустыня. <с> И лодка даже есть. Все для меня. <с> Шикардосик. О! Меня нарисуйте еще там, пожалуйста моим крашем, пожалуйста Нет, без него Отдохну в этот раз Так, вообще никого нет Свободное место, налетай, кайфуй Даже дерево есть, если что Ой, птицы Вообще такой романтик Лук Да, это лук? Это инжир? Это кто? Это, наверное, лук Фу, какая мерзость, старый лук Фу, да не знаю, чем мерзкий Столетние яйца или старый лук все это мерзко. Вообще, все, что протухло, как можно это есть? Фу, вообще, я не могу так. Мне каждое блюдо проходит строгую идентификацию на свежесть. Это кто? Ну и зачем ты раскопал все это? Оставь черепах в покое! Вы что, больные? А, может, они хотят их спасти? От чего, правда? А что они так делают вообще? О, прятались, наверное. Выжигает, выжигает, выжигает. Вот так вот, вот да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Красиво, капец. Это как так? Это что вообще? Как интерес. Как интересно. Какая-то... Карамельная бутылка кока-колы получилась ну Но таким ножом, может быть мы же не знаем, может быть им просто резать мы же не знаем, а сейчас таки будем сидеть а о, уа, может у него такой нож волшебный вы же знаете короче, этот нож может порезать все если у тебя дома есть такой нож тебе не страшен ни один салат ты его сделаешь и даже арбуз потом еще. Блин, арбуз хочу. Не, сейчас они невкусные. Я подожду лето Прям вообще лето-лето. Кера там, в августе. А, у меня в августе днюха. Как раз будем есть арбуз. И торт. И салат. И картошку хочу. И грибы хочу на мангале. И хочу, чтобы я выпила. Какой-нибудь молочный коктейль, наверное. Не, не молочный. Хочу что-нибудь типа фреша. Да. Апельсин, клубника, чтобы там была. И авокадо, может быть. Такой он пух, пух, аккуратненький, как бочонок. Такой, знаете, как барабанчик, по которому можно долбить. А, это кофе. Кофе-то такое аккуратное. Кто это? Что вы собрались сделать? Смотрите, у них большая студия это преимущество. О, они сейчас будут этими веревочками шурудить. И наш персонаж будет такой типа. А, а, перевоплощение. Как вам такое? Это как называется? Это у меня частенько такое бывает. Что я такая? А потом такая. Белым кроссовкам конечно, это. Так, себе затея. Но, тем не менее, тут и белый, и черный. Прикольный мужичок. Это что-то желейное с каким-то таким соусом. Вообще странная вещь, конечно. Ой, странная. Как крем-брюле какое-то. Но, возможно, это соевый соус с тофу. Ну, варианта два. Либо это сладко, либо солено. Третьего не дано.